Теоретически звучит вопрос, что делать, если мужчина меня там любит, защищает плинки пылинки, готов сдувать, но в постели не цепляет. Я говорю, мы живем в физическом теле. Комфорт физического тела это процентов 80 от комфорта жизни в целом. Да, людей интересует реализация, там уровень признания и все такое, но в общем-то нас интересует физический комфорт в первую очередь. Как женщина может считать мужчину хорошим, если лично ее телу он не подходит? Но ну, это просто наследие предыдущих поколений, когда говорят, а вот разводов не было, а вот один брак на всю жизнь и проще, вот этот вот несостоятельный на самом деле текст. Подходят друг другу мужчина и женщина. Это и телесные, и, безусловно, и умственные, там, и психоэмоциональные черты. Но это все подвижно, а вот тела должны подходить. То есть вам должно быть удобно находиться рядом, он должно быть удобно заниматься сексом. Это вообще определенная даже пропорция. Там, длины костей, там, роста и всего остального. Нет, я не предлагаю искать женщину строго на 20 сантиметров ниже себя. Вот, хотя иногда такие идеи иногда слышу. Но все-таки. То есть это физический параметр. Да, для мужчин все то же самое, но мужчины немножко иначе мыслят. Сейчас в основном для женщин разберем. Телу должно нравиться. Но если ум бунтует, чувство разорвано, там, сердце латано, перелатано, а телу там все еще нравится, ну, тело должно, как сказать, комфорт должен быть. Это не пики там горные, это не скалы отношения там, когда там из одних чувств там в другие. Это скорее привязка. Телу должно реально нравиться. Вы в общем-то это почувствуете, но для этого нужно иметь здоровые тела и есть один пунктик, почему я именно сказал, что мы разберем. Тела должны быть здоровы. Если у вас по блокировке там, по 5 штук у него, у нее, если вы ходите на несколько сантиметров ниже своего роста, если ваше кровоснабжение работает на 50% от максимума, вы, встретившись нос к носу, вот так вот будете за столом сидеть, вы не почувствуете телом сходства, вы не почувствуете связи. Вы даже не будете замечать, что у вас жизнь может сталкивать, хотя это один из критериев ну, того, что жизнь одобряет отношения. Поэтому я говорю для здоровых отремонтированных тел и для Прибранных умов. То есть, если в уме у вас там, допустим, наставления бабушки, наставления там какие-нибудь духовные с вашим собственным мнением, и все они конфликтуют, то нужно как-то прибираться. И вообще есть формула. Сначала вы налаживаете отношения с собой. Формула, в общем-то, справедлива для мужчины и женщин, но женщина больше важна. Сначала вы налаживаете отношения с собой, потом со своей жизнью, и только потом приходит мужчина женщина. Понимаете, вот в таком порядке каждый этап может занять. Ну, он может занять месяцы и иногда даже годы.